Мой боевой а, мой боевой, товарищ, член боевого братства. Я старшина, а он полковник. Все, все одним делом были заняты. Да. Он участник доманских событий. был в охране генерала маршала Лосика. Лосика. Мы, мы так его сопроводили туда, его оттуда выгнали, и он назад вернулся, ну, в свой остались. Представитель генерального штаба, когда приехал командующий округом? Маршав Маскалеткин был тогда. Генерал Лосик приехал. Представитель генерального штаба Маскаленко, маршал. Что ты сюда командующий Ейса? Я уже здесь с Москвы прилетел, а ты только появился. Он на комиссию приехал. Ну, он так и сказал, что я в часть. Ну, он, он, он же, же москвич, правильно. Он сказал, я здесь, а ты, командующий, там у себя в кабинете сидишь. Проколдай. Всем всех с праздником, крепкого здоровья, всех. успехов в службе, всего самого хорошего, самого наилучшего. Тепла, добра, с наступающим праздником, днем великих победы, ну и самого главного мирного небо над головой. Вот. Чтобы все у нас было хорошо, чтобы все у нас складывалось. Лучше, мы и, и переходим мы к самому вот интересному. Да? Начнем с награждения команд. Дипломом первой степени награждается команда войсковой части 5847 за первое место. Создание. Поздравляю. Хочется участвовать в параде. Я хотел бы посмотреть. Кто да. Однозначно, мы берем 9 числа. Прямо с 8 на 9 будет готовиться, а 9 -го час. Десять. Четыре.